Дарите женщинам цветы Не только в праздники, как водится Среди заботы суеты Невестам, женам, юным модницам Дарите женщинам цветы Чтоб жизнь еще светлей казала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 Чтоб жизнь еще светлее казалось, Чтоб будни были не пусты Дарите женщинам цветы Как много значит эта малость Дарите женщинам цветы